Сочетание риса и чернослива уже можно считать классическим, именно его многие хозяйки используют для наполнения курицы, особенного, когда такое замечательное блюдо готовится на праздничный стол. У моей мамы такое блюдо было коронным, ведь она готовила фаршированную курицу рисом с черносливом в домашних условиях к любому празднику, все наши друзья и знакомые знали, что какое бы торжество мы не отмечали, на столе всегда будет стоять ароматная и невероятно вкусная курочка. Сейчас я и сама часто использую мамин рецепт приготовления фаршированной курицы рисом с черносливом, ведь такое угощение всегда придется к месту. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Курица 1-2-1-3 килограмма. Рис длиннозерный, 300 грамм, пропаренный. Чернослив, 15-17 штук. Лук репчатый, 1 штука. Морковь, 1 штука. Чеснок, 2-3 зубчиков. Укроп свежий, 30 грамм. Масло растительное, 4 столовые ложки, 2, для жарки, 2, для смазывания курицы. Специи, по вкусу, перец черный молотый, приправа для курицы, травы сушеные. Соль по вкусу. Количество порций 6-8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До встречи!